Опять я в этой темной комнате, смотри. Я, когда делал прошлый выпуск, да, помнишь такой, был такой, помнишь, помнишь, помнишь. Делал превью, и я такой просто захожу, такой, стою такой, со злости, со злости, понимаешь? Мне надо было искать превью какой-нибудь интересное, я такой подхожу к фотке, такой, откуда это здесь? Я такой, ну типа, хз парень вообще... И со всей дуряки, как нажимаю, и случается вот это, и я сижу в вахере такой. Я потом сфоткал деваку, которая тут была. И вот, все. Больше, вот, она за мной пришла, меня душит, и вот такие дела. Я ее сфоткал, и все. Ты не стоишь того, чтобы с тобой играть. Да, я на обычной сложности играю, я знаю. Но мы решили сделать тебе подарок. Мы, понимаешь, их двое. Почему я не понимаю? Эээ... Да. Привет, познакомиться? Э, номер тебе, ты продиктуешь мне, номер? Если ты, да что я, ты, да ты чего? Я познакомиться всего лишь хотел, ты чего меня рубишь сразу? Ну так все-таки познакомимся, э, номер э, скажешь? Э, э? Скажешь, ну там это с тобой, поделаем немножко и разойдемся, что ты там говоришь? Давай сыграем, в... давай, давай. Что выбрать? Что выбрать? Что ну, бумагу? Это подожди, К камень. А, я тебя выиграл, да? Я выиграл, я выиграл. Ты можешь забрать ключ от выхода. Следуй за мной, пойдем. Ты не, ты не обманешь меня. Я понял, наверное, надо было брать ключ твою. Здравствуйте, мадам. С вами я бы не против тоже познакомиться. Вы девушка явно хозяйственная. Вот с топорами. Дрова рубите, наверное. Людей немножко, да? Бляха, Ты правда думаешь, что сможешь сбежать? Ну да, немножко думаю так. Это давайте Это договоримся. Втроем оно ж веселее, чем вдвоем, да? Давайте, нет, сладкий снов, сэмпай Спасибо Ага Можно и так А куда она меня понесла? Верни мою важную часть А, ну, ладно Так тоже можно Вы мертвы, плохая концовка Да чего плохая концовка? Один мужик на двух девушек Он же не может разделиться Они его и разделили Нормально Все, это конец, окей Я взял А чего ты? Я все, я... можешь идти, да? В чем подстава? Я пошел, да? В чем подстава? Ну, давай, пойдем. Она меня сейчас зарубит, да? Это там что-то. Кирпич, что ли, кинула? А, ну что Что со мной произошло? Сымполо, ты никогда не выберешься из этого замкнутого круга. Смертей? Возможно, возможно, не отрицаю, в принципе, здорово, радостный, довольный, это классно. Почему вы меня не позвали, эй, я бы с вами там щу-щу-щу, помутил, помутил, чай запил, хорошая, хорошая концовка, да. Хватит меня рубить, тут, дать. а, ну да, я не могу пройти, Все, а меня здесь нет. А ну да, ну да, она меня сейчас будет, конечно, потихонечку запереть. Отлично, просто шедеврально. Это Стелс, это Стелс просто. И, ага, тут у нас подстава. Ты будешь идти или нет? Нам ничто не угрожает. Надо мыслить позитивно, оптимистично и и все будет хорошо. А -а -а. Ты смотри какой у нас пацан крепкий, он по стеклам ходит наш на контроле и нормально ему Изведи, вот именно, изведи, изведи пошла вон, вон прочь, где я, я запутался А тихо-тихо, беги, беги, опа, опа, чё, где, это, это, это, это, это, это, это? где, где, что Ага, да, да Ты думаешь, я тебя не вижу? Изыди, изыди демон Нет, она берет меня и шотает Ваншот, shot. ты ван патчмен или что? Я не знаю, какой кот вообще в принципе Это, можно понежнее, я тебе не кусок сала Я тебя убью, ну да Есть, есть чуток Изо всех сил бегу Это куда? Это туалет Подожди, в туалет Перерыв на туалет Подожди, опа, все Перерыв на туалет Не смей сюда заходить, когда я тут я в туалете, не смей. Нет, иди нахрен. Я в туалет сел, дай мне поссать нормально. Эй, Слышь. Иди-ка ты нахер. Мы так бесконечно можем делать. Ты это, не стой. Привет. что ты делаешь? Танцуешь? Ты это, можно мне выйти? Э, тут просто это. Туалетной бумаги нету, так-то. А, а тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Это все. А все. Я понял. Я это пытка. Я это пытка моей нервной системы. Подожди! Ай, ушла? Да, да, ушла. Конечно же, она ушла. Естественно. Убит в туалете. Ты можешь забрать ключ от выхода. Следуй за мной. Иду, иду, иду, иду, иду, иду. Сейчас мы, короче, пойдем. Отключим электричество и обдурим их. Они же дурочки, они откуда-то знают. Давай, давай, я пошел. Все, все, все. Они лохушки. Они ничего не знают. Я их сейчас обдурил. Они не. Это, ты по мою душу, да. Давай, давай, пойдем. Потихонечку. Света нет. Понятно. Твою мать. С этого ракурса она даже очень сильно миленькая. Это. Ты меня ищешь, а я не знаю, как выйти. Подключусь, можно? Не, не, не подключается. Сейчас, на... это знаешь, как с флешкой надо перевернуть наоборот. Я... Ага, ну да, конечно, я пошел. Мы сделали, решили тебе сделать подарок. Давай. Бля, респект. Хороший подарок, отличный подарок. Я советую всем дарить такой подарок. У меня есть фотка. Да ты не трать ее! Чего ты. Взял, потра. Не, не потратил, хорошо. А давай я попробую украсть. Ам, um, да, попахивает челленджем, знаешь, очень пахнет челленджем. Прям, <кх> <кх> Ух, прям воняет челленджем. Это жесть. Девушка, может, подождем? Может, не будем торопиться? Ай. Ну, а, я, я понял. Я, я ей сказал, не будем торопиться. Она в меня нож кинула. Мне кажется, ей надо работать в мясном отделении. Она так хорошо рубит мясо. Нет, тут нет. Сработал. Нет, не сработало. Беги. Женский терминатор. Вот, вот давай я спрячусь. Давай. Вот хорошо. Хорошо спрячусь. Спрятался. Она меня сейчас легко найдет и начнет меня резать. Естественно, не ржи, бойся меня. Ты как будто успокойся. У меня маска, Кифа, ты чего? Прости, если я поранила тебя. Нет, ну простить, простить. И понять, я, я не смогу. Извини. Я тебя убью. Подожди, не надо меня убивать. Давай я сделаю свое задание и просто все. И мы просто пойдем с тобой, я не знаю, на свидание, куда угодно. Ты слышишь? Затихло. А. А -а -а, ты откуда ну взялась? Ну все, отстань. Как бы быстро я не нажимал, оно все равно какое-то какое-то замедление то ли или что. Следующий раз мы ее просто уничтожим, обыграем и пройдем. Все, я сказал. А если я сказал, значит, так и будет. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по Сайкону столько. Давай. Удачи.